На втором шаге вооружитесь листом бумаги и ручкой. Теперь представьте, что с данного момента прошло 10 лет. Опишите во всех подробностях, как вы живете, как проводите время, чем занимаетесь. Чем детальнее ваше описание, тем легче вам придется на этапе постановки целей. Существует одно важное условие. Пишите так, будто все это происходит прямо сейчас, в этот момент. Второе важное условие. Пишите много и детально. Минимум 2 страницы печатного текста формата А4 или 4 страницы, писанного вами текста А4. Это всего лишь рекомендации по теме, как ставить цели. Вы не обязаны их выполнять, но попробуйте выполнить. А вдруг все получится самым лучшим образом? Приведем перечень области, чтобы было проще создавать описание для постановки целей. Первое. Ваша работа или бизнес? Чем вы занимаетесь? Какой доход имеете? Какой у вас уровень ответственности? Какими людьми вы управляете? Какой престиж вы имеете в сфере своей занятости? Сколько времени в сутки вы работаете? Сколько источников дохода? Какие это источники дохода? Второе ⁇ семья. Какой стиль жизни я обеспечиваю для моей семьи? Какие у меня отношения в семье? Где мы живем? В каком доме и квартире мы живем? Как мы отдыхаем? Где мы отдыхаем? Сколько времени я уделяю семье? Какие у вас автомобили? Третье – социальная сфера. Каких друзей я имею? Каким социальным группам я принадлежу? Какую пользу я приношу обществу? Каким образом я позитивно влияю на этот мир? Не обязательно следовать именно этим критериям, они просто приведены в пример.